Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости в которых буржуй – наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В администрации президента России обсуждают возможность создания зеленой партии для работы с экологической повесткой. Также рассматривается вариант вовлечения в эту тему парламентских партий, в частности Единой России или Справедливой России. В России уже есть экологическая партия «Зеленый». И за три десятка лет толку от их работы мы видим ноль. Причина же этому проста. капиталу нужна лишь прибыль, и прибыль максимальная, максимально короткий срок. А поэтому и дело до такого долгосрочного вложения, как экология, буржуи нет. Как заявил журналистом спикер и единорос Игорь Бринсалов, цитирую, «Мы планируем установить возможность для государственных гражданских служащих заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей». Конец цитаты. Насколько неэффективно работает непомерно разутый штат чиновников буржуазной России, хорошо известно. Теперь же, помимо многочисленных льгот и надбавок, прикрываясь растущим уровнем информатизации общества, они смогут иметь возможность официально прогуливать работу, не забывая начислять себе вполне и зарплаты. Эксперты утверждают, что с этого года каждый россиянин будет платить из своего кармана в среднем 34 рубля в качестве налога, на пальмовое масло из-за предстоящего роста цен на продукцию с его содержанием. Например, известно, что сыр подорожает на 5%, другая молочная продукция на 3%. Хотя причиной этому послужила мнимо благородная инициатива депутатов Госдумы, решивших лишить поставщиков пальмового масла льготных условий, якобы заботясь о здоровье россиян. Как всегда, наше руководство под видом чего-то хорошего лишь стремится заработать, обдирая как липку свой народ. Градообразующее предприятие «Бакала» Моногорода в Саткинском районе ООО «Бакальское радиоуправление» требует признать банкротом. Согласно данным картотеки арбитражных дел, исход компании «Драпсервис» был подан 7 октября. Подрядчик радиоуправления предъявил претензии на полтора миллиона рублей. Рыночные отношения в очередной раз привели к печальным последствиям. Крайне надеемся, что в этот раз все обойдется без годовых невыплат заработных плат тысячам наемных работников. Глава Роснана Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, по его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. В свою очередь в Российском Союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт. Кроме того, поскольку тепло является полностью тарифицированным видом энергии, принятие законопроекта приведет к росту тарифов для населения, пояснили эксперты. По данным Минэнерго России, каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля. При капитализме любой вопрос – это вопрос денег. Так что, когда для буржуя речь заходит о лишних трасах, то плевать он хотел как на своих сограждан, так и на окружающую среду. Товарищ, вступай в борьбу за строй, что способен справиться с любой проблемой, вставшей перед обществом. Вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании.